Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий тяжелый танк 9 уровня Е75 Бац, уже открыт счет урона, еще и 500 помощи Не знаю, там, ну, возможно, загусылил Карта называется Париж, игрок Санта-Николаус Да, неприятно, лишается почти половины прочности Е75 В Бартин там, ну, слишком много противников Там СУ-130 и ШТП... КТВП, вот это, блин, со сложным названием, вот это ПТшка. Сейчас, по-видимому, будет раздача подарков. Хотя есть 75 сам уже <с> получил чуть ли не по самые помидоры. Вот еще повезло, что только двое по нему успели отстреляться, да? Там было четыре противника в общей сложности. пробитие урон уже за полторы тысячи по моему прям в маску орудия защитник шьется на этот раз не удается пробить В ответ никто не стреляет. Союзная команда немного быстрее теряет прочность. Счет уже 1-2. Опять очередной неудачный выстрел. Сейчас, по-моему, будет минус еще один союзник. Что там делает Т-29? Защитник перешел на золотые снаряды. Ну хотя перешел, не перешел, не знаю, он до этого просто не стрелял. Вот так вот, первый раз решил выстрелить. Успевает там закатиться, пока есть 75 на перезарядке. Счет выравнивается 2-2. Что-то не лучшее решение было для защитника. Так есть 75-му проще его пробить. поспешил е75 точнее не то что поспешил да просто не успел там закатился ну на этот раз такого шанса не будет е75 успел перезарядиться первый уничтоженный противник счет 3-4 Все, такое задижье, никто не идет вперед. <свёзданная> АТ-7 стреляет фугасами. Сколько ему потребуется времени, чтобы уничтожить Е-75? <свёзданная> Боезапаса вообще хватит. Ну, там у АТ 7 наверное, снарядов-то много, но 8 единиц урона. Там калибр-то маловат, по-моему, чтобы использовать такие снаряды. По, по крайней мере, я на таких маленьких калибрах с собой даже фугасы обычно не вожу. Ну какой смысл. Ну понятно, что может подвернуться картон, который можно будет пробить. Но там учитывая, что и перезарядка достаточно быстрая с бронебойными снарядами, все равно как-то как проще. Ну не, он на бронебойке перешел от а Т7. Но все равно это не приносит никаких плодов. Много Е-75, конечно, мажет и да, и не пробивает. А еще надо не забывать про то, что боезапас у Е-75 не такой большой. 17 снарядов всего остается в запасе. По-моему, пора прекращать. Надо стрелять наверняка уже. Есть. Второй в ангаре. Отмучился от 7 7 Сейчас есть 75-й вражеский, если назад немного сдаст и... Есть. Готов третий. Урон за 5000. Главное, чтобы сейчас кв третий там не показался. Есть четвертый. Ну вот он, вот он. КВ 3 с полным запасом прочности. Что-то он там застрял, как-то он медленно сейчас продвигался, не знаю, что он там за препятствия отыскал. Но остается шотным, там Арта еще по нему кинул чемодан. Есть пятый уничтоженный, четыре в пять остаются. 12 снарядов Е-75 Минус еще один союзник Кто там? А, вражеская арта уничтожает союзную арту Аккуратно, есть 75-й. Ромбиком выкатывался в надежде обнаружить СУ-130. В итоге СУ-130 не обнаружен, но зато сам попадает за свет. Где он там? За каким-то кустом сидит. Было бы снарядов побольше, можно было бы на шару по кустам немного пострелять. Ну, а так, конечно, учитывая, что всего 12 снарядов, это будет крайне расточительно. Вон ну, там с 6 засвечивает с 130 ну, надо было сводиться до конца, ну еще секунду подождать, и... и был бы минус еще один противник. Да, там несется из 6 За артой, по-видимому За ртой собрался, но не судьба Арта может дать издачи, И так в итоге остается Е-75 в одиночку против пятерых противников Из которых две девятого уровня ну, чарфутур и, ну, и арта Ну, там, походу, умелый вот Троих уничтожил Учитывая, что Париж не самая удобная карта для артиллерии. а ну такая средненькая. Есть еще хуже. <laughs> Какой-нибудь Химилисдор. Очередной неудачный выстрел от Е-75. Вроде да, так встал, поджидал, противник бортом выезжает, а... Снаряд летит мимо. Со второй попытки есть пробитие. нельзя. Нельзя Чарфутуры сейчас отпускать. Да еще ИСУ-130 приехал. Какая удача. е 75 280 единиц. 34 единицы. Кто там еще Карра пробил? На противников целых 3. Ну, арты сейчас, скорее всего, прострела нету. На чё кара надеялся, вот, стоя вот в таком положении? Там, у арта уже выехал сейчас водится. Нет, что с артой случилось? Е-75 e что, не попал в засвет? Я как не обратил внимания на лампочку. Ну, походу, нет, потому что М-53 смотрел вообще в другую сторону. Он думал, что Е-75 e где-то на центре в данный момент находится. Это, в принципе, и спасло е 75 потому что арты там было достаточно времени, чтобы свестись, произвести выстрел. Там не обязательно попасть, можно было, да, где-то рядом. И все Есть, обнаружена вторая арта, е 75 -ый. В засвет не попал, я как смотрю, опять десятый уничтоженный. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.